Я сижу с тобой сижу. Сейчас я соберусь Это что? Стрим у Мози Монтана В Инстаграм? Соберусь. Когда такое было вообще последний раз? Год назад, наверное 300 лет назад Yo, Ребята, скорее все Присылайте смайники вот такие Машущие все поздоровайтесь, пожалуйста. Будьте хорошими детьми. О, Торос. Торос, это, короче, тот чувак, который в Хэйстон Бумене меня возил. А, привет. Че, братан, помнишь, как мы на Тверской катались? Тут свет плохой. Свет Дэдример? Нет, Свет Дэдример хороший. <laughs> Во, молодцы, давайте ладошки. на Танаканон. Ладошки, пошли, ладошки. Респект. я поставлю локоток. У меня рука отваливается. Милена. Милен, как дела. Да, ребят. Вот дописала. трек нравится? Только что: это электричка. Электричка, это. 9 декабря ждешь. Ребята, напишите, пожалуйста, кто идет на концерт Мози Монтана. Вот этой вот. Вот это. Вот это. Вот это. Вот. Сюда. А кто гонит в Рязань? У нас в Рязань воскресенье, воскресенье. Воскресенье. Я, кстати, сегодня вот шею буду забивать, Вы вот сегодня первыми увидите, какая у меня крутая шея будет забита. Как мило. Город какой. Ребята, воскресенье Рязань. Рязань. А 9 декабря Москва. Москва. Приходите, пожалуйста, на Москву. Да, да. везде приходите. Любимые солнышки. Милеш. Ну, Милена, да, хорошая. Да, Милешка. Солнышко. Милешка. Чижик. Чижик. Чижик. О, вот и Милена. Милена меня с тобой спутали уже да, тебя уже перепутали по-моему, я в СПБ был, ой, ребята, ой, как я тебе завидую, молодец забиваюсь, короче, у кента Даши мелк фото которое мне вот этот вот, гра вот это вот, вот мне делал я тебя сейчас уебу, я вижу ты каждую неделю ты такие да, завтра тоже иду не с кем идти на концерт. Какая разница? Иди! С нами приходи. Там же буду Там мы... буду... я, может, со мной сходить, кстати говоря. Иркутск будет? Иркутск будет? Не помню. Не, нет, не, не будет, не, по-моему. Не. не, может будет, кстати. Мы сейчас города еще забиваем потихонечку. Веси-веси-веси. Нижний Новгород есть? Господа, <с смотрите <с в группе, я вообще Там ничего Там много городов, типа, как запомнил. Кто из гостей в МСК будет? Ну вот, даже не знаю. Вот, кто -то вот, вот этот вот точно будет. А дальше посмотрим пока секрет. Новая песня? Скоро будет новая песня. Так, в Уфу, респект, в и ебуем, да. Тамбов! Скоро новые песни будет, вот этого вот, прекрасного ребенка. У него у вот уже фит. альбом готов, 22 фита. Два фита. Инсайды. Смоленский, йоу. Ребята, а вы что, не заходите в группу ВКонтакте, что ли? Посмотрите, там все города да, есть. Да, зайдите в группу ВКонтакте и доебывайте местных организаторов, если там все еще нет вашего yeah. города. Соситесь уже. Баранта... Барантана, барантана короче, мы вчера сидели в кафешке, и мы что-то в Старбуксе решили пошутить насчет вот этого канона, шипы и так далее. Барантана, и сказали, да. барантана, нам написали, барантана. Йо, респект. Привет. Привет. Мы пока по базарием, зави, как очко, как буду забиваться. Okay? Да. Как готов будешь, зави. Okay. Все, мы пока да, по базарием. Новогодний вышел. Ой, серьезно, что ли? У меня там очень сильная фотосессия была, и я молодой сеньор. О, Петя, Петя, Петя, сорок седьмой. Сорок семь, сорок семь, сорок семь. Ай, все прыгает. Чего ты? А не Передала пакет в Сбэ на концерте, концерте Дани Кашина. Дать ему этот да, чертов пакет. Чертов пакет у его менеджерки. У прекрасной Марджеры. Нефтекамск едем? Нефтекамск, респект. Смоленск. Ребят, а все города в этом есть? Мой лезвия. Да. Угу. Как относишься к френдзоне? Ну не знаю, вот Анюточка меня не френд это у нас все хорошо. <связано> ты смотри, а сейчас дети опять будут говорить. Ну <связано> слушай, ну ты у меня на спине в клипе посидела, все теперь. Так все? Ну теперь все уже. В канон? В ту, в как, как ваши слова там эти? Это не канон, из за фундом. Да. Ну это как бы и овечка, и кораблик, собственно говоря. Не баран, не, не кабаран. Во всех городах будет один спецкольный железного. Вот, вот, вот этот, вот со мной в Тур едет. Бернал. Ребята, а вы почему спрашиваете? Вы что, они подписаны на группу ВКонтакте? Напишитесь, пожалуйста, потому что ну, там вот есть флэшбэк тур и где написаны вообще все города. Да, там еще есть флэшбэк альбом в котором написаны все треки. Вот, Блин, очень будет обидно, если ваш город был, а вы пропустили и спрашивали, и просто не зашли в ВКонтакте. Меня, кстати говоря, спрашивают, типа, <реш> что, когда альбом? Скоро. Секс. Nice. Найс. <решено> поцелуй, поцелуй пожалуйста, каши. Архангельс. <Racism> Когда Фицка Кашина? Привет, Девочки, привет. Согласны насчет уфы будет кто-нибудь? Двадцать второго. Будет Уфа, да. Уфа двадцать второго. Пожалуйста, приходите в Уфу двадцать второго. Я так хочу в Уфу. Я в Уфе еще не была. А я в Уфе часто бываю, я там медом выражу. Ну, типа, оттуда мед беру и тут вообще. Чузано за нас. с тобой. Ну, показывает. Поборбочим. Это малая, очень талантливая, у нее уже релиз готов. Скоро выходит. Скоро клип наш совместный выйдет. Даже два клипа, можно сказать, инсайдики. Я баран, я катамаран. Чё? Моего нет города. Так приезжай в Бели. В какой-нибудь приезжаешь, да, да либо же... доёбывать местных организаторов, чтобы они поскорее нам написали, и мы приедем скайпом в любую точку вообще. Какое у тебя ограничение на концертах? Никакого. Вообще никакого. В любом возрасте можешь приходить. Как ты относишься вот к Вот ей, ей, например, 12, и ее пустят. Как ты относишься к Иксу? это XO Life. Я хочу прийти в XO Лайф. А, Икс этот надо Да! Не, я люблю Иксо. Я только, если пью это. Ладно. Кто это? С Острихом, да, будет сейчас уместки. Отрыха охуенный пацан, Карим. В Питере вы уже отыграли, я хотела и пропустила. А вот зря. А, у нас там хорошо. Йоу, Мы Владивосток! Владивосток, Владивосток. У Маши в Москве, да, буду. Приходить обязательно. Близбухи. Дерьма. Велись бухи. Бар тверлись бухи. Пиво, ящик, что-то там. Миллер, Миллер, ты убей, по, ты их а, убей их за мы еще. Пока от... суки в тихой рягу бог на делькали со. Да-да. Ты словарь играла? Я не знаю, просто что-то делаю. Слышала, сегодня каков Казахстан? Казахстан гумен, квадролончик. Fit. Смотри, что... Вороня не ноунейм, no Вороня, респект, Вороня. Воронё. Вороня, это Вороня Бумен. Что думаешь о Никите Мастерове? Э, я думаю, что Н Мастеров это имя, это стиль. Это вы, и и С Отрексом да, будет. <соцентричный> <соцентричный> <соцентричный> <соцентричный> <соцентричный> респект. Липецкая область. Пошел на чтобы приехали в мой город. Так это и работает. Да, типа так реально работает. Где твой парень? Какой есть? Ты парень? Мы Увидимся на концерте в Рязани. Смотри, к тебе человек в Рязани идет на концерт. В Рязань? Я вот тоже поеду к Рязани на концерт ко мне. О, о, о, там пишет дядька. Я Роз, тебе Роз. уже отписала по поводу тех двух битов, которые ты мне закинул. Это, короче, братишка, который мне писал бит на «Хочешь еще?». А, нифига. Очень крутой мальчик. Да, клевый. Дим Шереметь. <связываешь> Ой, ничего. Привет думаю, из Абхазии. Абхазия, я люблю Абхазию. <связываем> так, да. Минск. Вот это вестище, как умственно отсталые. А что? Тибильное. <связь> Ты меш на армянском базаре. Энчпайсер <связь> Гоцерай, Савс Андрей. Вы так прикольно. Когда будет фит с лизером. Когда я поднимусь, и помогу своим родным. Гратата, та я пришел <в> один. <связь> Выборг. Идите, пишите организаторам. Увидимся в декабре. Они же только за. Я всегда за. ЕКБ. я так хочу в ЕКБ, и Краснодар хочу. Мы вот поедем, да, вот, вот туда поедем. Смоленск. Думаю, ты помнишь Руслана Маковеева, не помню. Близняшки? Да, близняшки, еще Столько человек из Уфы, надеюсь, на концерте будет так же много. Как я хочу, вообще не Я люблю. Привет, Вовчик. Кто там? Вовчик. Какой? А, все, Вов, салют. Смотри, увидимся в Уфе еще, пишет. Уфа, респект. Пожалуйста, давайте увидимся в Москве еще. Давайте, вот все в Москву приезжайте ко мне. Хоть в каком в сейчас городе? Москва. Москва. Но Москва. В это воскресенье будем Рязани, в Рязани. А потом в Уфе. Да. А потом в Самаре. Фух, а потом в Казани. Шиш. А потом в Екатеринбурге, в Новосибирске. В Краснодаре, Туле. И давай. Гадем Москва. Москва. Да, Больск. Больск, Подольск. Игра в слово. Это твой бать. Мой батя. В Пензе. Пожалуйста, очень сильно пишите. Пишите организатором. Алина ж приедет. Я приеду в Пензе. Я хоть куда приеду. В Москве увидимся. Увидимся в Москве. есть. Да, в Москве есть снег. Нет, нет, нет, На трансляции один было. человек был, к которому надо обращаться. Дедушка Мороз один к нам на трансляцию заходил. Влади, Кавказ. Короче, ребят, давайте, пожалуйста, пару вопросов про концерт. А как ваши дела вообще отпишите, господа? Вы что там, как вообще? Как вам альбом, например, последний мне напишите? Это вот, да. вот, было прикольно. В Казани? Когда? В Казани, когда? когда? В Казани Казань 24, -го 24 -го. уже! Пожалуйста, на следующей неделе! Шиш! Уже скоро. Да. Казахстан. Я люблю Казахстан. Я очень много раз была в Казахстане. Я не была в Казахстане. Надо съездить в Алматы, в Актюбинске, Охуительно. А если пригласят на концерт в, О, Казах... в Казахстан? Тин Лак, это угарный пацан. Он, короче, тогда, помнишь, мы смотрели какой-то обзор на релиз? И он там очень смешно танцевал, короче, пофлексил под альбом. Не ну, помнишь? А, да! Так, такой милаш вообще, очень хороший мальчик. В Уфе, да, мы круто... А, блин, если кто был в Уфе на концерте Букера, в, в прошлом, что ли, году или в начале этого, мы очень мило тогда покатались а на коняшках, на карусельках возле клуба. Смотри, на дыре вот вчера мерч твой заказала, сижу жду теперь, это прикольно, как мило. Вот это вообще, сама себе подарок сделала, кайфово. Если у кого-то есть мерч, приходите, пожалуйста, в нем на концерты, да. очень хорошо, это или, так, или это вот так ее круто. Или вот Веронина, Ну Респект. типа, мы когда были в Питере, сразу у кого-то твоя там футболка. В основном дикость. Ну да, да, да. И Веронина. Ну очень круто. Почему мы не женаты? Напомню. Да я даже не помню на самом деле, что-то запуталась, запамят, запамятовала, короче. До сих пор Особенно в Особенно с Мишей зашел. С Мы, скорее всего, будем клип снимать на него. Расскажи что-нибудь о свитерах, которые вышли в Мамку Пи. Да что сказать, я там стильный молодой сутенер. Ой, да? Я тигруля под елкой. Короче, покупайте такие свитера, если вы хотите, чтобы у вас под елкой был такой же тигруля. все плохо, но альбом классный. Аня пошла курить на счет раз. Чё? Чё? Я не курю. Малая не курит, она мои сигареты таскает. Одна фотография? Да. Я просто держала сигарету под руки. Ну а, чё там еще? От липецких организаторов жди звонка. Было бы клёво. Липецк. Липецк это было бы классно. Я на вам понравился больше не пью на буду Понравилось больше Трек а Там, там вороня потому что есть поэтому мой любимый. Нет мой любимый, мой любимый Скользкий. Мало я на есть. буду хочешь еще. Вы слышали там девочка поет на припеве я не пью на буду вот это вот вот это вот это Девочка поет там вот вот это вот это вот на припеве э, вместе со мной вот это вот. плохо да вот, вот так как-нибудь неудобно типа они все короче чё они все короче не, не Ждем в афере. да да. Уфа. Ты знаешь, что у Фа уже 22-го? А если не мерч, я сделаю футбол Вороня Супер. Подари мне, пожалуйста, я буду ходить в этом. Я уверена, что ее родители тоже будут в этом гонять. Можно только фотку какую-нибудь смешнючую? Да, какую и, да, и таким просто... Братан, типа... Можешь мне написать, я тебе кину от фоточки со съемок клипа, у меня там очень стилевые фотки Просто, слышь, есть. типографским шрифтом, черным на белом, Вороня Супер. Главное, что не леторинг. Леторингом не надо. Черное на белом. Лети, Лети! во Владивосток! За скрипа, потому что я. Хрипла. Оно хрипло! Я просто хрипла, короче, и так получилось, что звучать он должен был вообще по-другому. Да. А я не могла и двух слов связать, поэтому получилось немножко. А скрип. я ночью скрип, приехала не... к Алине с арбузом, а она хрипит. И я говорю: надо на студию идти, писаться, все. А надо я найти. у нее пыталась отобрать этот дурацкий огромный арбуз, чтобы, типа, гостю должно быть хорошо. И, короче, влетела в стенку, потому что братский арбуз меня перевесил. Больше Алина с прямыми волосами. Ой, все, я ухожу. Чуваки, я, ухожу. я об этом я говорю, то, что прямые волос... волосы. волосы это прикольно. Волосы. Типа кудряшки, это супер, но прямые волосы, наоборот, круче. Мой сдв, да, СДВ. Владивосток бумен. Че ЕКБ будешь, скорее всего, чуваки, у вас да, так да. много идет на концерт. Шип будет в туре, да. В туре будет шип, будет мерч. Все будет в туре. Я очень вот один не буду. А нет, ну и сегодня поеду в Манку заберу пакет, сумку с мерчом и поеду вести вам подарочки. Слышала об Архангельске? Да, слышала. Да, говорит. Очень балдежный. Так. так, я пойду, лучше мастера попродрачиваю. Да, ты идешь забиваться. Иди да. попрощайся типа, быстро. Господа, давайте, до скорого. Зайдите, пожалуйста, вконтакте. Мой да, посмотрите, там группу, тур Да. Пик... Вот, посмотрите тур и, пожалуйста, не пропустите концерт. Ни один, посмотрю, у меня рука трясется уже, я не могу. <laughs> Все, господа, давайте, до скорых встреч в туре. Гаддэм, ждем вороню, ждем вороню, да. ждем вреза. Ну, Завершить?